Всем привет, и это продолжение рубрики «Строим вместе». Сегодня мы с пиратом будем строить эндер-дракона из Майнкрафта. Да, мы будем строить эндер-дракона, ура! И мы сможем построить Стива и потом играть в Майнкрафт, да? Смотри, и... тут шаурма-король. О! Мастер билдер шурма король Ладно Мы начинаем наш туториал Сначала мы с пиратом построим основу К этой основе декор и механизмы Для этой постройки можете использовать любые блоки Я буду использовать металлические Как я и говорил сначала строим основу У нас шея длиной 6 блоков Тело тоже длиной 6 блоков а хвост 8 блоков. А сейчас я делаю драконные ноги, на которых он будет держаться. Задние ноги должны быть крупнее передних. Мы используем оригинальную картинку Эндер Дракона, поэтому пытаемся сделать его максимально похожим на оригинал. Ребята, если вам нравится эта рубрика, тогда поддержите ее своими лайками и комментариями. Давайте наберем под этим видео 2000 лайков и хотя бы 100 комментариев, чтобы мы продолжили эту рубрику. Мы с пиратом сделали основу Эндер Дракона и сейчас я покажу, как она выглядит и само строение этого дракона. Во-первых, у него есть тело, которое в длину э, в 6 блоков и в высоту в 3 блока. Здесь у нас есть шея, которая состоит тоже из 6 блоков. Такая голова, тут можно заметить что-то полблока, еще немножко высокая, с сортом и глазами. И здесь у нас лапки, какие-то они немножечко вот такие. Типа задняя побольше, передняя поменьше, но это ну, понятно. И здесь вот такой хвост, он у нас тоже длиной 8 блоков. И также у него есть еще внизу продолжение. А теперь пришло время для второго этапа. И этот декор. Ну тут особо так ничего делать не надо, потому что дракон из Майнкрафта он полностью квадратный. Оставит а добавить только шипы. Пока я говорил, пират уже сделал половину шипов, мне осталось сделать только верхние. И вот вся основа и весь декор полностью готов. Кстати, да, пират сделал глаза этому дракону. И теперь осталось сделать последнюю, самую главную часть, и это крылья. Делаются они довольно просто. Сначала делаем кости, а потом добавляем на них ткань. Так, все, вот э, косточки и крыла готовы. Выглядят они вот так, они очень большие. И сейчас я их покрашу и сделаю, э, все это заполню тканью. Ткани у нас будет просто тонкий слой натянутого железа. Если ничего не поняли, то просто смотрите, как это делаю я. Ну и давайте зададим один вопросик пиратам. Кстати, пират, как ты стал мастер-билдером? Даже не мастер-билдером, а сезонным строителем. У нас три друга получили мастер-билдером. Сезонного чемпиона, вернее. Просто вы же постройку получили, да? Ну да, просто красивую постройку построили и... И сколько вы так долго строили? Да не знаю. Летучий голландец, мы строили месяц. И мой помнишь старый корабль, который ты на стриме. Ну, как старый. Черная живчурина на стриме. Помнишь, ты его обозревал? Помню. Ну вот, я его задекорировал чуть-чуть посильнее. И мы по, по итогу попали вот. Водка сезона. Она идет раз в три месяца. Ну, типа, нас друг, главный друг, он у нас контрибутор. Ну, Лизантуручи. Да? Лиза вот такой. Ну, ты вообще. его обозревал по стройке, да. Да. Вот он делает локации вроде. Он получил много денег, робусов, и нанял нас как рабов. И по итогу он нам заплатил деньги за него. Ну же Он нам заплатил, поэтому мы качественно его строили. Потом мы его залили в Chill Studio, и он не попал. Потом мы их решили скрестить. Мы сделали огромный водоворот. И решили их скрестить. А по итогу он скинул его лодку и указал нас. И мы как бы как бы и деньги получили за работу и награду мастера мастер-билде. Конечно, Лиза Тугучу там ничего не делал на этом корабле, но он нам заплатил деньги, поэтому мы на него не претендуем. То есть два кубка. Ну, на самом деле там один кубок дают. Но я не знаю, как-то забагал игру и. Ну, я просто нажал, и у меня как бы эта кнопка подарка она не пропала. Я еще раз мог нажать. Я забагал то ли игру, то ли что, и а, получил А, я, я понял. Короче, ты забагал кнопку, и в итоге получил два кубка вместо одного, да? И миллион я золота даже это не вместо Я не хотел, я просто нажимаю получить, и она не исчезает. Но мне уже выдали награду. Но я еще раз нажимаю. И потом она исчезла, и мне второй раз дали награду. Кстати, я сделал крыло. Можешь посмотреть, вот такое прикольно за 10 минут навалял ну и теперь я точно могу сказать что мы полностью закончили сосновой и декором и теперь можем приступать к механизмам. но прежде чем строить механизмы нужно разъединить все суставы давайте приступим так раз два три четыре пять вот я на пять деление крыло отделил ой ой, -ой что оно кривое какое то э, ну тогда смотри как делаешь так сюда мы прилепим еще делаю. эту косяшку опять таки ой, О, ну и тут потом что делаем чтобы они когда срастались они образовали одну единую целую костяшку. Поэтому они ну, в два раза у нас делалось... меньше, да, получается, пополам. Так, давай-ка тогда вот эту крылышку тоже так сделаем. Но чтобы так прям вообще не мучиться, мы просто его возьмем и выбросим на помойку. <как> а Понятно. вот это возьмем. Теперь я просто копирую то же самое крыло и разворачиваю его. Я закончил делать крылья, и пират уже сделал шею, все механизмы здесь. Дай-ка мне посмотреть механизмы на шее. Здесь у нас первый механизм для рта. То есть у нас рот отодвинут на 5 э, делений. И поэтому у нас здесь э, стоит поршень, который тоже будет отодвигать его обратно на 5 делений. Это нужно, чтобы тут не было такого промежутка. Здесь стоит сервопривод, который будет наклонять, то есть открывать его. Он стоит на вот таких настройках. Это, конечно, все механизмы у нас, конечно, стоят без коллизии. Здесь у нас э, такой механизм поворачивания шеи вместе с головой вот и здесь один кусочек шеи и голова будет вращаться с помощью этого сервопривода и вот такого простенького механизма здесь у нас будет вращаться другой сегмент э, шеи первый с помощью того же механизма сервоприводом это все механизмы на шее теперь давайте сделаем механизмы на крыльях чтобы они там наклонялись Надеюсь, вы не уснули, пока я это рассказывал, и давайте делать механизмы на крыльях. Первое, что надо сделать, это вот этого фигмента, который сейчас я сделал прозрачным. Он должен быть без коллизии, чтобы крылья не ломались. Чтобы, чтобы было хорошо. Дальше ставим вот таким образом два привода, чтобы вот эти главные крылья вертелись. Да, вот. Еще у нас эти крылья стоят отдельно, как можно заметить, от тела, то есть, чтобы да. они могли двигаться. И теперь еще... нужно сделать, чтобы вот этот сегмент у нас задвигался. И в то же время, чтобы он еще махался. Теперь тут таким же образом Убери. ставим сервопривод. Так, и там у -у -у. тоже. Дальше от этого сервопривода вот так идет. Два поршня. И у них надо поставить настройки на 5 делений. Потому что мы одвинули сегмент на 5. Да, потому дальше... что мы отодвинули второй сегмент э, на 5 а, деления а, ранее. А. У нас а, получается, желтая часть, часть поршня двигает вот этот вот сегмент вместе с сероприводом, все. а вот эта серая часть у нас будет для того, чтобы у нас поршень осталась на одном месте и никуда не уходил. Здесь и мы его соединяем с этим, с этим. С главным У нас сый столбик втыкаем так. в корпус тела, а в само крыло, да. чтобы она двигалась вместе с этим крылом. Да, как сказала уже пират, нужно соединить э, э, вот эту переднюю часть поршня при помощи таких палок к, к заднему крылу. Ну здесь у нас Знаешь готово, чё? теперь вот здесь надо сделать это. С другой стороны делаем то же самое. Когда давно ну, ты играешь кораблики, какой интересный вопрос? Э, я не знаю, вот этот ак пират, я, он ему даже года еще нету, потому что у меня удалился аккаунт, меня робот удалил, он злодей за то, что я Подвинул, зашел в студию, подвинул там один парк. Мне сказали то, что я скамлю людей и забанили мой основной аккаунт, которому было 4 года. Кораблик, в кораблике я играю с 2018 года. 4 года почти, даже почти 5 лет в кораблике играешь. Ну да, у меня даже, ну да, у тебя тоже хлеб есть, но его возможно либо читами получил сейчас, либо еще давно. Так дальше. Жалко, ну, конечно, что тут аккаунт 15. потерял, то наверное, был бы. Очень много построек, которые бы мы посмотрели Ну, я не знаю, они достаточно лупскими были Именно на этом акте с появлением в пателе, я научился более-менее хорошо строить Достаточно, да, с, с патилем вообще чудеса творить, можно И там было много блоков Ну, сейчас у меня есть 750 тысяч за мастер билдера И я могу опять купить много блоков Так, дальше, что-то мы отвлекли, сейчас делаем, чтобы крылья работали сами И еще все... один важный момент то есть, э, про привязку, про настройку, все вот. То есть у нас у всех поршней стоит 5 делений, а у сераприводов у нас стоит включающийся момент на средний, чтобы он мог хотя бы поворачиваться. Так, и теперь нам нужно сделать так, чтобы эти крылья сами двигались. Получается, что у нас да как привязывается? Во-первых, про таймеры. Каждый таймер подключен к э, вот. Во-первых, первый таймер подключен к красной кнопке. Этот таймер, ко второму, третьему, четвертому.. А четвертый должен быть привязан к первому. Теперь про привязку. Те таймеры, которые красного цвета, нужно привязать к красным. То есть, видите, у нас два таймера. Красный, хоп-хоп, красные поршни. Зеленый, хоп-хоп, зеленые -хоп, поршни. красные красные поршни, зеленый, зеленые. Это нужно, чтобы все красиво и круто выглядело. И про настройку. У них время стоит на 0.3. Можно побольше сделать. 0.5 давайте. Да, давай 0.5. Каждый поршень будет срабатывать каждые 0.5 секунды. Это означает у нас. Так теперь все, абсолютно все выделяем все механизмы да. без коллизий и прозрачность на сто процентов. То есть вот так их хоп. А ты уже все сделал, ладно? И здесь. Здесь же. Так и я таймер в исходное положение, потому что иначе они крякнут. Там по цветам их можно -то тоже соединять Я не ошибаюсь. Так, ну что, теперь давай проверять все это, наверное. Можно, давай сохраняй и перезагрузи, чтобы оно все прилипло. Да. Так, я все это сделал и теперь размораживаю. Вот так он у нас не отвалился, иначе все правильно. Нажимаю на волшебную красную кнопку и, ой. 0.5 это сильно много, как-то. Тут, тут, тут, тут, тут. какой-то странный потанчик. Можно поставить поменьше. Mm. Буцу, буцу, буцу, буцу, Кстати, буцу, подожди, буцу. тут а, где-то реверс -пин нужно поставить. Да, нужно вот, вот, вот, вот, вот, вот этих, смотри, у вторых, у вторых надо поставить. А, да, у вторых а, у этого реверс спин, у этого не надо. То есть вот так, чтобы получилось. У этого не надо реверс пин Только у одного. Во! Махает крылышками теперь. То есть, что мы только что сделали вообще, сейчас скажу. У, у вот этих зеленых сервоприводов у нас скорость 5. У красных скорость 2, и еще кое-что здесь у нас есть, это у тех сероприводов, которые я покрасил только что в розовый цвет, включен обратный поворот, это нужно, чтобы они правильно работали. Да, и самое важное, это то, что скорость таймеров у нас на, стоит на 0.3, это все, что было про крылья. Так, а насчет шеи. Каждый вот этот сервопривод, который отвечает за шею, у нас привязан на две разные клавиши. Так, давайте привяжем все сервоприводы, которые стоят на шее. Берем э, гаечный ключ. Первый сервопривод у нас вот так нажимаем на кресло и привязываем на... Две любой клавиши. Также делаем со вторым и с третьим тоже. Но пират это уже сделал, меня переделал, так что я делать не буду. Также мы здесь должны поставить э, сзади ракету, чтобы оно летало, и поставим на любую клавишу, допустим, хотя бы F. Так, и я сейчас буду проверять. Так, у ракет все-таки прозайчная сторона. Нажимаем на красную кнопочку. У нас двигаются крылья. И мы можем, как я уже говорил, нажимать на всякие кнопочки. И можем нажимать на кнопочки, которые мы привязали. Вот я могу открыть рот, вот могу двигать шеи Вот могу другой, другим элементом шеи двигать. Могу вообще вот так сделать. Или вот так. Вот, и меня подкинули. Привет, дракон, где он? Устал дракон. Дракон устал. Устал дракон. Дракон устал. Какие деньги? ну все, пока, до свидания. Ага, не воруй меня, нет. Полетели в космос. Ого, я могу летать на драконе. Ура! Да, мечта ухаж. Хочешь полетать, пират? Поехали в грибной лес, опять там прощание будем. А, ну давай. Бедный пират, я тебя не давил. Я тебя не давил, я тебя этот забрать приехал. От статьи не уйти, в тюрьму сядешь. Открой ему Все, давай, я тебя схватил и теперь увезу в грибной лес. А, он рожал пасть. А что такое? Подожди. Я ж добрый дракон. Ща не дракон будет, а инвалид какой-то. Хоп! И что мы будем делать в этом грибном лесу. Смотри. Э, куда? Куда? Куда? Не понял. Ничего, я могу его так. ха ха ха ха ха Дракончик. ой ой бедный дракончик. Ну я так, тоже могу добраться Да ну можешь, можешь. Ничего не могу. Ты останешься со мной на грибном лесу. Отстань, ты меня хочешь избить. Я знаю, уйди. Нет, один на один. Он меня сначала похитил, этот злой ученый, на своем драконе. Что тут за колбаса вот в дерево? Не знаю. А, -а, -а помогите. Стоять. За мной бежит злой Геймс. Че, на этом это видео будет заканчиваться, наверное? Ну, угу. как у Геймса посадит в фильм за то, что он убил пирата. В смысле, я тебя не убивал? Вообще-то ты меня оставил хотел оставить. Вот, ну-ка, ну-ка, вот смотри. Вот смотри, вот видишь, труп пирата вот лежит, смотри. Э, все ты меня убил. В смысле? Подстава, все, я убил. Так мы вдвоем были на острове, больше некому. Тогда я тоже сейчас в водичку прыгаю. На этом это видео будет заканчиваться, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А вот и прошлое видео про рубрику «Строим вместе». Ну а с вами был Геймс и Пират, всем пока.